Вы когда-нибудь разрывали отношения со своим партнером только для того, чтобы узнать, что он все это время хотел снова быть с вами вместе? Может быть, это хорошая новость, и вы хотели наладить отношения со своим бывшим и тоже вернуться вместе. Если бы вы знали, что они чувствуют то же самое, вы могли бы обсудить свои проблемы раньше и остаться вместе. Или, может быть, вы не хотели снова быть вместе. Если бы вы заметили намеки, которые они бросали о своих давних чувствах к вам, вы могли бы дать им понять, что у них больше ничего не получится. В каком бы случае это ни было, вот семь проверенных признаков того, что ваш бывший хочет, чтобы вы вернулись. Во-первых, вы получаете от них пьяные звонки и или текстовые сообщения. Вы уютно отдыхаете в своей постели, успокаиваетесь после долгого и напряженного дня, как вдруг загорается ваш телефон. Вы протягиваете руку, чтобы найти новое сообщение от своего бывшего. Оказывается, их сообщение в три часа ровно утра может быть чем-то большим, чем просто пьяный ступор. Их пьяные сообщения показывают, что они думают о тебе и находятся под воздействием, это просто придает им больше смелости выражать то, что они действительно чувствуют. Согласно исследованию 2011 года, самая распространенная причина, по которой люди звонят по телефону в нетрезвом состоянии – это признание в своих чувствах, особенно те, что связаны с любовью. Истинные чувства вашего бывшего в этих пьяных звонках могли быть правдой. И их выпивка придала им смелости признаться вам достаточно уверенным, чтобы признаться в своей безусловной любви к вам через невнятную речь и икоту в 3 часа ровно утра. Во-вторых, они отражают вас и демонстрируют открытый язык тела. Часто, когда вы подражаете поведению и жестам другого человека, это означает, что он вам нравится. Эта мимикрия других называется эффектом хамелеона, и это может быть более подсознательным способом показать кому-то, что вы им симпатизируете. Людям нравятся такие люди, как они сами. Если ваш бывший все еще демонстрирует очень открытый язык тела, поддерживает зрительный контакт и имитирует ваше поведение, это может быть признаком того, что он подсознательно все еще испытывает к вам чувства. В-третьих, они часто вызывают теплые общие воспоминания. Допустим, вы встречаетесь со своим бывшим или сталкиваетесь с ним в баре, о чем вы двое разговариваете. Если ваш бывший постоянно вспоминает общие с любовью воспоминания, это может быть намеком на то, что он не только скучает по тем моментам, проведенным с вами, но, в свою очередь, тоже скучает по вам. Подчеркивая хорошие времена, которые вы провели вместе, они пытаются заставить вас вспомнить, что заставило ваше отношения работать и что было замечательного в вас обоих. Возможно, для них это способ попытаться вернуть вас обратно. В-четвертых, они поддерживают дружбу после вашего разрыва. Да, некоторые пары все еще могут оставаться друзьями после расставания, но если вы обнаружите, что общаетесь с ними больше, чем с другими друзьями, возможно, вы больше, чем друзья или, по крайней мере, приближаетесь к этому. Возможно, ваш бывший сначала пытается восстановить с вами дружеские отношения, прежде чем пытаться снова быть вместе. Если вы работаете как друзья и когда-то были привязаны друг к другу, что может помешать вам собраться вместе в будущем? В-пятых, они спрашивают других о вас. Если вы слышите от своей семьи и друзей, что ваш бывший спрашивал о вас, возможно, на то есть веская причина. Скорее всего, ваш бывший пытается выяснить статус ваших отношений или, что более вероятно, он пытается оценить, скучаете ли вы по ним по-прежнему или нет. Если ваши друзья и родственники скажут им, что вы действительно скучаете по ним, не удивляйтесь, если они постучат в вашу дверь в надежде на примирение. В-шестых, больше лайков и комментариев в ваших социальных сетях. Вы и ваш бывший решили стать друзьями после расставания? Возможно, вы все еще комментируете и ставите лайки на посты друг друга в социальных сетях. Если вы обнаружите, что ваш бывший комментирует больше, чем когда вы были вместе, это может означать, что он делает вам какие-то намеки. Если они хвалят ваши посты в социальных сетях, это может означать, что они хотят быть больше, чем просто друзьями. В седьмых, они предпринимают действия, чтобы измениться, и они дают вам знать. Ваш бывший внезапно начал действовать после вашего разрыва? Они вносят некоторые заметные изменения в свою жизнь, которые привлекают вас и уходят с их пути, чтобы вы знали, что они изменились. Они пишут в социальных сетях о своем личностном росте или пишут вам как просто другу, что они избавились от своих вредных привычек, которые когда-то вбивали клин в ваши отношения. Если они меняются и хотят, чтобы вы знали об этом в первую очередь, это может быть признаком того, что они делают это для вас. Итак, заметили ли вы какие-либо из этих признаков у своего бывшего?